Друзья, всем привет! Наконец-таки настали зимние каникулы, и мы решили, что пора достать наш питбайк и вдоволь покататься на нем. Мы, честно говоря, его немного забросили, на нем уже начали скапливаться ненужные вещи, и мы уже поняли, что пора доставать. На улице классная погода, выпало много снега, а все знают, что питбайк всесезонный, и поэтому будем кататься. Оставайтесь с нами! Слышите этот звук? Где-то тут катается наш оператор, и никак не может довести питбайк до меня. Первые 40 лет у мужчины самые сложные, и этот а, питбайк, он как для подростка, так и для большого состоятельного мужчины Очень классная игрушка Короче, если не знаете, что дарить, вот вам лайфхак Как вы думаете, будет ли ваш мужчина рад такому подарку? Стоял он у нас около трех месяцев, мы вообще к нему не подходили И вот сейчас интересно, как быстро он заведется Ой, давайте пробовать Ох, какой тяжеленький кстати, он весит всего 70 килограмм. У нас, кстати, электростартера нет. А! Зимой заводить его намного сложнее. Ты смотришь, помог бы. стартер! Ты штучка! Если ты мне ударишь, я тебе продам. И куплю с электростартером. Pēc manas vīriņas, apgriezīsimies ar skoku. Kad jau stāvu. Ребята, в общем, мы вдоволь уже накатались, все обрумянились и хотим уже погреться. Сейчас поедем домой, пить чай с лимончиком и смотреть фотографии и редактировать наконец-таки видео, выкладывать его для вас, друзья. До скорых встреч. Кстати говоря, если вы хотите себе приобрести такой же питбайк, советую приобретать с электростартером. Пока-пока.